Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Faberlic Онлайн. И сегодня я хотела бы вашему вниманию представить следующий наш каталог нового 2018 года. Каталог номер один, который будет действовать с 1 января по 21 января. Грандиозная распродажа до 70%. Хочу все и сразу... Зимние праздники – прекрасный повод навести всех друзей и близких. Традиция ходить в гости подкрепляется еще одним замечательным обычаем – делать друг другу приятные сюрпризы. Все на распродажу за самыми яркими и желанными продуктами. И вот такие у нас а, цены, любые два продукта по специальной цене. Так. Приятно баловать себя. Скидки до 50%. Наборы по 119 рублей. Такая классная и хорошая серия, прекрасная. Бьюти-кафе. Она представлена в разных вариациях. Мятный шоколад, э, земляника, э, далее облепиха. Не упусти момент. Любые два продукта по специальной цене. гель для душа 89, мыло 39, бальзам для губ, для губ 69, мыло 89. Все очень качественное. Так вот у нас крабик для тела 129 рублей. При покупке двух продуктов вы получаете продукты по такой цене. Сладость в радость. Любой гель для душа за 69 рублей. Представлены малина и белый шоколад, ванильное лакомство, вишневый конфитюр а, и лимонное манпасье. А далее бьюти кафе, тоже штрудель, французский десерт, мятный шоколад. Согревающее предложение зимней распродажи. Вот такие фигурные мыла есть у нас в компании и наша классная серия, серия, зимняя серия «Зима». Крем для рук, для лица, рук и тела всего за 129 рублей. Следующая наша серия – это «Витамания». Любое жидкое мыло всего за 85 рублей. Любой крем для рук – 75 рублей. Размер скидок имеет значение – Серия Оранжерея скидки до минус 70%. Далее у нас вот этот с обновлённой синим синеньким цветом. А это у нас получается, видимо, остатки продают, тоже скидки минус 70%. Но эта серия очень классная, ароматы хорошие. Кожа, когда вымоешь, не стягивает, и дезодорант вполне достойный стоит той цены. Зимние распродажи, заверните два, так гораздо лучше. Любые два продукта по специальной цене. По акции девятнадцать рублей. Это очень хорошие шампуни, бальзамы. Среди них нежное прикосновение, роскошная мягкость, изысканный уход. Так, далее посмотрим для крем. Шампуни по акции 99 рублей. Любые два продукта по специальной цене все чтобы ощутить нежность зимние распродажа далее шампуни и бальзам идут bio arctic скидка минус 55 процентов далее идут бальзам кондиционер шампунь для сухих и жестких волос Объем для тонких и расслабленных волос, скидка минус 55%. Далее у нас идет такая хорошая классная серия «Этноботаника». Увлажнение, питание, защита. Любой продукт по 79 рублей. Дальше укрепление от корней до кончиков. И блеск, и шелковистость. И у нас появились новинки. Удиви любимого, подарить бестселлер. Среди них туалетная вода Астерион. Это свежий цитрусовый аромат с нотами фитивера и кожи. Далее морской аромат с древесным пряным аккордом. далее Когнита фонофиличи и восьмой элемент. Монрой. Классный, классная туалетная вода. Скидка минус 50%. Джентльмен. Скидка минус 50%. Далее у нас идет практичный выбор мужчин, хорошая серия, освежающая серия Фурмен, так, как она у нас-то, Фаберликмен, как она у нас называется, так, так, так, так. Функциональные средства на основе ледниковой, минеральной воды и растительных экстрактов, созданы специально для мужской кожи. И понимают ее потребности. Эффективное очищение кожи и волос, гладкое бритье, защита от раздражения и комфорт в течение дня. Естественный выбор для сильных духом мужчин и тела. Далее у нас идет набор по 329 рублей. Это лосьон после бритья и пена для бритья. При покупке этого набора идет пробник в подарок. Вот такие дезодоранты, антиперспиранты, арсенал сильных духом. И далее у нас идет аромат от Алена Ахмадульный. Всего лишь навсего за 799 рублей. Этот аромат выиграл в номинации Фифи и э, был э, оценен профессионалами. Далее идет у нас праздник низких цен, скидки до 55% среди них платинум, далее скидка 60% собери цветочный букет, это у нас ароматы цветочные, эксклюзивная коллекция по супер цене, любой аромат всего за 249 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей далее у нас идет любые два геля для душа всего за 79 рублей а вот видите какой арсенал, какой выбор и какие ароматы. На коже, кстати, держится долго. Я так бы сказала, после мытья, даже допустим на ночь мышцы, утром еще тело благоухает. Мужские любые два гель для душа по 79. Так, далее у нас любая тушь всего за 129 рублей идет. Ресничка к ресничке. Подкручивающая тушь для ресниц, волнующая из изгиб. Далее у нас идет яркие цены для ярких будней яркие цены для ярких будней, любой продукт всего за 119 рублей, сейчас очень в моде а, металлика, а, и вот у нас а, такой комплектик, он а, как бы соединяется и а, смотрится очень интересно тут видите какой спектр цветов классный, богатый а, далее, любые два оттенка всего за 99 рублей, самые эффективные моменты Далее у нас идет тональный крем всего за 199 рублей. При покупке по каталогу от суммы от 290 рублей. Любой спрей всего за 99 рублей тоже очень хороший. Тут все описано, все показано. Далее у нас идет время выгодных покупок. Вы заказали на сумму от 999 рублей по каталогу номер 18 или 19. Не забудьте воспользоваться скидкой минус 50% на любой продукт на ассортимент из ассортимента, ассортимента парфюмерно-косметической продукции или косметики для дома из каталога номер один 2018 года далее подари символ года на удачу символ 2018 года земляная собака вот такие разные у нас идут в компании предметы, а покупка от которых идет на содержание собак-помощников, собак-поводырей для людей слабовидящих. Далее у нас серию «Платинум» представляет несравненная Рената Литвинова. Зимние распродажи, кислородная сыворотка с 50% скидкой. Зимние распродажи скидки до минус 55%. Это и дневной, и ночной. Активная вода для лица, очищающая увлажняющее молочко, сыворотка, активатор и так далее. И наша легендарная а, серия Oxyology Кислородная косметика, которая в, в своем составе имеет а, проводники Аквафтэм, Новофтэм и а, Обновленная технология с 4D Target. Зимняя распродажа, активный спрей всего за 69 рублей при покупке дневного крема. Косметика очень классная. Уходовая она есть для каждой кожи, для жирной комбинированной, для нормальной кожи, для, для всех типов волос. Ой, кожа, извините. Вот, восстановление и детоксикация очень Безупречная кожа начинает выглядеть. Также вот видите, есть очищающий гамаш для жирной, для нормальной. Кислородное дыхание для всех типов кожи. Очищающий скраб, мицеллярный лосьон. Зимние распродажи, любые два продукта всего за 149 рублей. Дальше у нас идет такая классная серия, как Пролексир. Зимние распродажи, любое средство от 45%. Дальше у нас идет серия Гардерика. Гардерика на основе стволовых клеток Гартенни. Обалденная серия, после которой кожа мягкая, шелковистая, бархатная. Зимняя распродажа. Набор любой ночной крем плюс пенка для умывания всего за 749 рублей. Набор любой дневной крем плюс ночное обертывание для шеи и декольте всего за 649 рублей. Клинически доказано, что на 33,3% увеличивается регенерация кожи. Коша защищена от обезвоживания. И дальше у нас идет серия Реноваж на основе комплекса 5 активных пептидов. Также у нас идет Распродажа, набор, восстанавливающий тоник плюс крем пенка. Активная формула. Инновационный пептид. Матриксл морпонхинс активирует гены долголетия, способствует сокращению вертикальных морщин и гусиных лапок. Матридженикс. Также набор идет. Дневной крем плюс ночной крем всего за. 699 рублей из зимние распродажи. Любые два со всего 5 рублей. А дальше идет наша непревзойденная новинка. Бьют села в 15 минут. И ты готова. Инновационная линия экспресс-ухода. Вот такие цены у нас. Дальше у нас идут масочки, которые инновационная формула BUBLE Q2 насыщает кожу кислородом. Идеально для склонной к жирности кожи. Зимняя распродажа ⁇ любая маска со скидкой, а минус 50%. Очень хорошие отзывы о ней были. И дальше идет домашняя альтернатива салонным процедурам. Альтер... Альтернатива микродермабразии и химическому пилингу. Здесь вот три шага вы видите. И также идет распродажа. Программа. Полностью за 899 рублей. Программа очень хорошая. Дальше у нас идет программа молодость и упругость кожи. Также распродажа. Скидки до минус 40, 40%. А тут вот у нас идет любые два продукта. Всего за 390 рублей каждая. Очень хорошая линия. Бесподобные. Все, кто берут, пользуются всем. Очень нравится. Альгитная терапия. Зимняя распродаж Любые две альгитные маски всего за 99 рублей. Дальше у нас идут активные сыворотки для роста, ресниц сыворотки для роста бровей. И все это в программе Красивые глаза Дальше у нас идет программа Чистая и здоровая кожа Она предусматривает собой набор для ухода за кожей лица Далее очищающий гамаз И очищающий пилинг мус Далее программа баланс для жирной кожи Включает в себя роллинг гель Для очищения пор Маска для глубокого очищения пор И крем для уменьшения размера пор Программа борьба с пигментацией И отбеливание кожи Далее у нас идет Программа ⁇ Идеальное тело ⁇ это любые два продукта со скидкой минус 50%. Дальше у нас идет классная серия Вербена. Всегда цветущий вид. Средства серии борются с 7 признаками возрастных изменений. Способствует сокращению морщин, делают кожу мягко-эластичной, улучшает цвет лица, восстанавливает тонус и упругость, сужает поры и делают их менее заметными, выравнивает поверхность кожи, укрепляет защитный барьер кожи. Зимняя зимней крем Гамаш всего за 69 рублей при покупке любого крема для лица серии Вербена. Также идет такой вот набор за 199 рублей. Он вмещает в себя гель для умывания и очищающую молочку. В общем-то цены просто восхитительные. Далее у нас идет серия Ботаника. Плюс 20, плюс 30, и плюс 40 и плюс 50. Все они основаны на природных компонентах любые два крема всего за 79 рублей каждый далее у нас также идут масочки по 29 рублей фитосыворотка для кожи вокруг глаз за 119 рублей далее у нас идут кель влюмывание тоник для лица, очищающий скраб молочко для снятия макияж, макияжа пожалуйста, все для нас красивых ну и вот наша серия, не только подростковые, но и у тех, у кого кожа склонна к жирности и к образованию акне Две очищающие полоски всего за 19 рублей. И зимняя распродажа. Две упаковки матирующих салфеток всего за 29 рублей. Здесь мы видим представленный тоник, гель для умывания, гель-корректор точного воздействия, гель-скраб, крем-актив для лица. Масло мануки. Так, увеличим. Очень уж мне нравится эта серия, и хотела бы вам прочитать. Масло мануки, полученное из цветков редкого новозеландского растения, обладает уникальным сочетанием противовоспалительного и успокаивающего действия. Салициловая кислота обладает мощным отшелушивающим и антибактериальным действием, очищает кожу от загрязнений, препятствует размножению бактерий. Уникальный кислородный комплекс «Новофтем-Ку-2» доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. Вот такой состав у нас у этой серии. Поехали дальше. Дальше у нас идет эксперт-фарма серия «Здоровая кожа без раздражений» и «Купероза». Деликатное очищение и восстановление естественного баланса кожи. Здесь у нас очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи, восстанавливающий крем-комфорт для чувствительной кожи. А, вот, пожалуйста, чистая кожа без акне и воспалений. Точечный аппликатор всего за 149 рублей при покупке любого продукта антиакне. Анти вот видите, столько э, продуктов. Дальше у нас также идет эксперт фарма, это уже у нас победа над перхотью и победа над выпадением волос. Есть проблема, есть решение, вот такие у нас цены. Также э, есть распродажа, любой шампунь со скидкой минус 40%. Отличная серия, все, кто пользуется, всем нравится. Дальше у нас идет комплексный уход за полостью рта. Сюда входят профилактические зубные пасты, ополаскиватели, гель-спреи с пребиотиками, а также зубные нити с, мяг... с мятным вкусом, мягкие зубные щетки, концентрированные пасты. Зубная паста всего за 89 рублей при покупке по каталогу на сумму 299 рублей. Это получается у нас бонус за покупку, который мы добавляем на втором шаге. Также у нас Эксперт Фарма продолжается. Теперь у нас, я так понимаю, это все средства для интимной гигиены. Здесь гель-спрей для мужской гигиены с пребиотиками и гель-спрей для женской гигиены с пребиотиками. А здесь у нас для ног, наверное, да? Вот тут вот восстанавливающий крем с термоэффектом, крем-гель для активных людей, это уже как идут, как лечебные, Дальше гель-спрей для рук с пребиотиками, гель-спрей для ног с пребиотиками, зимние распродажи. Любые два средства, домашняя аптечка со скидкой 45%, а также вы можете купить с желтыми ценничками сразу два, и у вас упадет по этой же цене. Дальше у нас идут, вот сейчас именно, далее немножечко я ошиблась. Эксперт-фарма для ухаживания за, нога, за нашими ножками. Сюда входит карандаш-стик от натирания кожи. Далее вот такой вот роликовая пемза для ног, активный гель для педикюра и сменная насадка для роликовой пемзы. Тут у нас значит бальзам для стоп, гладкие пяточки, крем венотоник для ног, размягчающий крем компресс для ног, крем антиперспиратор для ног при повышенной потливости. Любое средство для ног написано всего за 79 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. И вот мы уже перешли на нашу серию про ноги. Вот такой набор у нас за 199 рублей носочки для экспресс педикюра и бальзам от усталости ног также есть здесь у нас вот маска для ног крем для ног скраб для ног и набор женской с женских станков также у нас есть вот набор всего за 159 рублей в себя включает крем-масло для ног питания и восстановления, ванночка для ног расслабляющая. Летящая походка. Летящая походка преображает каждую женщину. Подарите себе удивительную легкость, и вы увидите, как весь мир окажется у ваших ног. Дальше мы идем про руки. Красота в твоих руках. Нежные женские ручки, которые дарят объятия, ежедневно преображают мир, отдают теплоту и заботу близким, достойны самого лучшего ухода. И такая вот у нас, такой вот у нас набор за 499 рублей, трехступенчатая система ухода за руками. И отдельно крем для рук, жидкая перчатка всего за 89 рублей. И крем для кутикул у нас идет распродажа 49 рублей всего при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Две упаковки перчаток всего за 99 рублей каждая. Перчатки для экспресс-маникюра. Тут у нас вот представлены различные крема для рук. Дальше идем. Гладкие ножки, талон женственности. Тут у нас идет, наверное, все для депиляции. Так, это у нас крем для депиляции, крем после депиляции, восковые полосочки, очищающее масло после депиляции и так далее. Далее у нас идут а, гигиена. Это у нас дезодоранты, перспиранты различные за 119 рублей и наши влажные салфетки. Обалденные салфетки, которые не имеют в составе спирта. Дальше. Сияющие улыбки, главное украшение счастливой семьи. Так вот, компания представляет вам ополаскиватель для полости рта кислородно-профилактический по акции 99 рублей. Это экстрасвежесть лечебной травы, зубная щетка с ионами серебра и кислородно-профилактические зубные пасты за 119 рублей. А также у нас идет январская распродажа любые два продукта со скидкой минус 50 процентов здесь она цитрусовое мясо свежее мята и ягодное мета извините немножко заговорил и сейчас у нас идет далее время для двоих Стори Де такая у нас линия, включает она в себя гель для интимной гигиены, гель для интимной гигиены, для чувствительной кожи, освежитель полости рта, далее влажные салфетки, освежающая зубная паста, гель-лубрикант для комфортных отношений, гель для душа с афродизиаками, молочко для дела с афродизиаками, и э, все-все, пожалуйста, по таким ценам э, адекватным и нормальным. Пожалуйста, зимние распродажи две упаковки салфеток всего за 39 рублей. Из зимней распродажи набор гель для душа плюс молочко для тела всего за 229 рублей. И едем дальше. И вот уже у нас э, пришла к нам серия наш любимая СПА». «Ритуалы красоты и гармонии». Серия СПА – настоящее уазис спокойствия, гармонии красоты. «Устроить себе отдых, заряжающий энергией позитивно долгое время» затронем распродажу. Набор масла для тела плюс гель для душа всего за 299 рублей. Набор маска для волос, крем масла для тела за 449 рублей. Идем дальше. И вот у нас уже здесь вокруг света парфюмерная коллекция гелий для душа. Различные. Тут есть Карибский Бриз, Белийская Идилия, Дикая Африка, Праздник Девали, Много-много. Любые три за 39 рублей. Каждый любые пять всего за 29 рублей. Каждый это у нас мыло. Так получается у нас гели для душа за 129 рублей. Идем дальше. И вот у нас наша серия. Пришли мы к ней салон салон кары как правильно ли, активная реставрация даже сильно поврежденных волос. сушка феном, окрашивание, воздействие ультрафиолетовые делают волосы слабыми, ломкими и тусклыми. А вот эта серия она очень положительно влияет на волосы набор пожалуйста за 399 рублей в, своей, в своем составе имеет кератин, он выглаживает, он делает мягкие послушаный и также еще эта серия бессульфатная. То есть никакого э, вреда для вашего для ваших волос она не не даст очень хорошие сильно мне очень нравится и вот мы с вами пришли уже к краске есть такая краса в компании она в своем составе имеет Масло Амлы обволакивает каждый волос. Волос тончайшей пленкой делает его эластичным и ламинирует по всей длине. Аргинин латает поврежденные участки волос, восполняет недостаток белка, кератина и восстанавливает целостность стержня волос. Это стопроцентное равномерное закрашивание седины, ламинирование до 5 недель и идеально подходит для чувствительной кожи волос. Спектр такой вот цвета очень насыщенный и э, сразу компания рекомендует вот э, такую акцию, такие вот такое масло которое добавляется в краску и делает э, вот она видите, любая капсула за 49 рублей э, мини повреждает волосы она есть невероятно сильные волосы, бережная окрашивание, молодость волос, роскошный блеск глубокое увлажнение также идет вот инновационный продукт это у нас концентрированный оттеночный шампунь кондиционер Любой оттеночный шампунь всего за 69 рублей. Так, едем дальше. И вот наша любимая серия «Эксперт». Моя, например, да, вот первый идет сияющий блонд. Тут у нас, видите, компания представляет любой за 19 рублей. Это у нас одноразовые саше, которые вы можете использовать и понять, какой вам лучше нужен и вообще нужен ли. Вот у нас для блондинок. Дальше яркий цвет воплощения. Красоты это для окрашенных волос. Любой продукт за 139 рублей. Так, ну, в общем-то, видите, вот э, серия это эксперт. Есть вот э, глубокое, глубокое очищение для придания объема, для идеальной гладкости. Дальше у нас есть вот для а самлы очень хороший и э, очищение и кондиционирование. Дальше мы видим идеальную прическу прическа даже в зимнюю погоду. Это уход за волосами, это крем для четкости, контур завитка средства, сухой шампунь, мусс для волос и лак для волос. Дальше у нас идет техно детская косметика. Косметика гипоаллергенная, она очень хорошая, детям очень нравится. И очень давая цены, посмотрите, любые два продукта за 99 рублей. Тут уже у нас другая серия, тут у нас вот кошка... Так, жидкое мыло, кошка-малина и кошка-манго, по-моему, да? вот. здесь у нас уже фенечки всякие для девочек, подарочный набор, заколки, далее спрей для волос, расчесочки, шампунь-бальзам, всякие разные наклеечки на ногти и так далее. И вот у нас пришли мы к экспертфармак в серии для новорожденных. Безопасные гипоаллергенные формулы, без пробенов, СЛС, красители, натуральные экстракты, нежные смягчающие компоненты, подходят для малыша и мамы. Зимние распродажи, супер цены от 129 рублей. Очень э, мягкая серия, всем очень нравится, все очень довольны. И, наверное, пожалуй, их я и ма и не маленькая, новорожденная у меня нету, наверное, я тоже возьму. Попробуйте новинку, всего за 129 рублей, непревзойденный комфорт в течение дня, абсолютное увлажнение, представляет нам ее Елена Темникова несравненная, вот, пожалуйста, в, таких, в таком разнообразии цвета, очень такие интересные, так, дальше у нас идёт, идут губные помады, это у нас заметное увеличение, искристый перламутр, полматовый эффект, и пластичные текстуры. И идеальный контур губ. Вот по таким ценам. 229, 259, 269, 229. Поехали дальше. Блеск для губ. Зеркальный объем. Тут у нас же декоративная косметика. Также вот представлен бальзам для губ за 59 рублей. Дальше у нас значит идет блеск для губ. Плавно цвета. Искристый перламутр. Волшебные мерцание. Это у нас получается жидкие тени для век. Далее у нас идет тени, ой, не тени, а туши. Силиконовой кисточкой, с кисточкой с зонами-ловушками, удобная кисточка, жесткость, щетина. Это вот, наверное, новинка, да, я так понимаю, за 149 рублей. Пожалуйста, также, если вы будете приобретать, то вам в подарок придет и пробник. Любой продукт за 169 рублей. Так, дальше едем. Здесь вот у нас представлены тени, новый оттенок добавлен. Это 1,94. у нас песочная. Так, ближе. Бас. Песочные замки. Тоже такой очень модный, модная расцветка. И компания предлагает набор туш. Плюс подводка для глаз всего за 299 рублей. Также мы тут видим палету теней для век и многое-многое другое. Многое. Так, тени, вот, пожалуйста, любой оттенок синий за 249 рублей. Супер, цена от 109 рублей. Здесь э, представлены карандашики различные на любой вкус, на любую распетку э, кто что любит. Дальше у нас, значит, идет тушь для ресниц искусство объема в разных цветах. Синий, зеленый, коричневый, черный и э, экстра черный. Так, дальше еще средства для снятия макияжа с глаз, двойной эффект. А также у нас вот идет, пожалуйста, подарочный набор за 292. 9 рублей, включать с собой значит объемный тушь для ресниц и жидкая подводка для глаз прекрасный подарок он классно. Дальше уже мы идем и видим цветные корректоры, тональные кремы, румяна для лица. Дальше у нас рассыпчатая пудра за 369 рублей. Пудра, кстати, очень хорошая. Пудра у меня такая есть. Дальше у нас вот также идут представлены всякие разные пудры, хайлайтеры, бронзаты, румяна. Видите, в одном полете для скульптурирования лица. Корректор для лица. Дальше у нас идет стойкий характер, Skyline, тонкий аппликатор, клиновидной формы. Это у нас подводка, я так понимаю. Так, это у нас, значит, тушь, да, водостойкая, получается, стойкий характер, водостойкая э, косметика. Дальше у нас, значит, мы смотрим и видим у нас тут радуга на кончих пальцев. Такой большой спектр разнообразия наших лаков для ногтей и разных вот этих вот переводных наклеечек для ногти, они идут по 59 рублей, средства для удаления лака всего-навсего за 149 рублей, так и все у нас здесь идет для рук, ручки достойны восхищения, это у нас значит гель с монардой он укрепляет, матовый эффект любого лака, антивозрастной эффект, Дальше ухаживающее средство, безупречное покрытие, восстановление, в общем, маникюрный набор и все-все для, для маникюра. Здесь у нас бьюти-аксессуары, необходимы каждой женщине. Здесь и кисточки, здесь и косметичка, набор аппликаторов, и зеркальце, и точилка, и конжаковый спонж. Далее подставка для косметики и многое-многое другое. Дальше мы идем и увидим твое превосходство. Сканлайн, эффект бархата на губах. Это матовая помада с кремовой текстурой, дарит губам идеальное ровное покрытие, насыщенный. Цвет делая улыбку, притягательный и наполняя образ благородным шиком, который так отличает знатных особ. Далее, также у нас сканлайн. Карандаш для губ, звездный автограф в разных вариациях цветах и у нас получается помады полуматовые губные помады лак для губ листательный дебют губная помада с сывороткой роскошный поцелуй идем дальше здесь мы видим запеченные тени для века ослепительный взгляд обалденные тени не скатываются, очень нравятся пользуюсь очень, очень давно и у меня из них два набора один еще я взяла по старту, второй уже я взяла, по-моему, по акции какой-то уже не помню. Карандаш для, для глаз звездный автограф в различных в цветах представлен. Вот такие еще туши я смотрю. 399 рублей. Далее зимние распродажи скидки до минус 55 рублей. Это у нас глиттер для глаз, мерцание самоцвета всего лишь за 199 рублей. И объемные тушь ваш фаворит. Дальше у нас идут, вот, пожалуйста, тональные средства, также идут зимние распродажа. лак для ногтей всего за 149 рублей, и дальше у нас идет, значит, beauty бокс а, Мария вы у нас представляет, вот это все тени, палеты для макияж, а, любая тушь всего за 159 рублей, а, Мария вы у нас предлагает вот такую помаду, я вот такую помаду приобретала, очень хорошая помада, очень такая стойкая, эффект металлик здоровская помада так, дальше здесь у нас тональные средства, мелкие для волос так дальше и завершающий штрих стильного образа это Beauty бокс туалетная парфюмерная вода дальше на, на, у нас идут парфюмерные воды на них как я смотрю вижу значит с распродажа любой аромат со скидкой 149 а, рублей в прошлый раз кто а, покупал были представлены карандашики а в этом в этом каталоге значит человечек который выберет вот одну из этих я так понимаю да я так понимаю выберет вот эту кто-то одну из этих водички то значит вот по этой цене будут. это для для тех людей кто покупал в прошлом каталоге карандашики далее вот у нас идет бьюти кафе водички. Дальше и Валентин Юдашки. Мужская, женская роза. Очень вкусная, очень классная. шахшеляпа Мне очень нравится. Самая очаровательная, привлекательная. От парфюма с мировым именем. Парфюмерные воды Мама. Дальше Интерфорель и Пандор. Очень хорошие помады вода да, да, классная так вот здесь у нас грандиозная особа флори, флориентальный аромат с легким фруктовым акцентом а дальше это вот у нас идет променад, аори алатай и мини коллекция любой аромат со скидкой минус 70% дальше у нас идет новинки Брось вызов высшему обществу это у нас Монде. Юмунде что ли мужской женский инкогнито маленький карандаш у нас всего за 149 это при покупке по каталогу на 299 рублей и вот у нас идет мужская серия мужская серия восьмой элемент классные у классной серии представляет ее Алексей Немов пожалуйста, видите, наборы гель для бритья, бальзам после, после бритья всего за 179 рублей набор гель для душа, плюс дезодоранты плюс шампунь за 349 я считаю, это обалденная акция зимней распродажи, набор идет также бальзам после бритья плюс шампунь, туалетные воды дальше вот гель, гель цельсиус мужская мужской набор, дальше идут вот у нас вулканы Мужской аромат интенсив леснет Мужские туалетные воды очень вкусные, очень хорошие. Также фруктовый, древесный пряный аромат. Вот этот вот мой любимый аромат сына Фифи. Он выиграл признание. Это у нас вот для нее, для него дезодорант. Это мужские женские гели. Вот величие, пожалуйста. Так. И дальше у нас идет, начнем с чистого листа, контролируя аппетит. Это у нас все про худение. <с> концентрат пищевой, это у нас очищение, очищение со вкусом сливы и кисель. И концентрат напитка, свой выводит из организма шлаки. Дальше у нас идет ускорение, также полезный источник белка со вкусом крем брюле это коктейль. Очищение со вкусом малины, это у нас напиток. Идем дальше. Контроль. Контролируй приступ, приступы голода. То есть контроль пьешь и вроде как кушать не хочешь, но интересно, может и фантастика, не знаю. Но очень многие у нас в, по системе представленной компании, очень многие худеют. То есть это реально, это как бы компания оппозиционирует, как она представляет, как она говорит, так все и есть. Дальше вот перекусы, коктейль-завтрак со вкусом шоколада, обед со вкусом ванили и ужин со вкусом яблока. Любой коктейль за 49 рублей. Дальше у нас идут уже биологически активные добавки. Зарядить энергии на весь день. Это вот, пожалуйста, бальзам, живица и э, ньютоник. Вот такие цены. Здесь они представлены со скидкой минус 45%. Здесь позаботьтесь о своем зрении. Тоже вот тут Комплекс коэнзин, черника плюс и бальзам с черникой. Также скидки. Освободись от лишнего. Это у нас геполайв, добрый знахарь чай. Вот, пожалуйста, скидки минус 60%. Дальше что будь активным: королловый кальций, доброген и комплекс омега-3-6-9. А дальше у нас идут чаи, каши, большой спектр, большое разнообразие всяких перекусов, очень вкусно. Идеи для хорошего самочувствия. Здесь у нас представлен набор для суджок терапии, акупунктурный массажный коврик, потом подушка с гречихой, ножные пластырь, пластыри детокс. Все в общем для здоровья Ну и вот компания представляет вашему вниманию аппараты ДЕНОС Ваш персональный физиотерапевт, пожалуйста Это у нас универсальный аппарат ДЕНОС ПКМ Цена у него 100 лет, ну 10 тысяч Лечение боли, быстрая помощь в острой ситуации, бытов в дороге, при травме, простудном заболевании, отравлении и тому подобное Сокращение сроков лечения, профилактика заболеваний, Давление в норме, жизнь прекрасна для коррекции артериального давления пожалуйста, входит в лучших ста лучших товаров. Наш. Ну и вот наша несравненная мадемуазель летучая. Живите красивой и о чистоте позаботьтесь. Фоберлик это у нас наша гордость. Так как дом Фиберлик быстро, эффективно, профессионально подход к чистоте, отличный результат без лишних усилий. Экономично концентрированные сбалансированные формулы, безопасно моющие компоненты средств, произведенные на основе сырья, растительного происхождения, биоразлагаемая рецептура, безопасная для окружающей среды и сертифицировано. Все средства линии проходят обязательную добровольную сертификацию. Пожалуйста, концентрированный такой порошок. Упаковка 800 грамм порошка, фаберлик заменяет 30 килограмм стандартного порошка. Эффективный порошок, превосходно отстирывает пятна даже при низких температурах. Легко выполаскиваемый и безопасный. Вот, пожалуйста, подходит для, для, для, даже для стирки детского белья. Зимний распродажен идет всего за 279 рублей. Далее мы смотрим, это у нас жидкий концентрированный стиральный порошок для черного белья, по-моему, а для цветного, для темных, для стирки особых тканей, для белых тканей. Вот, пожалуйста, все цены представлены. Далее у нас это для шерсти, пожалуйста. Далее зимний распродажный набор порошок для деликатных тканей, плюс ультракондиционер всего за 360 рублей. Да, действительно, хорошая скидка, здорово. Далее смотрим у нас значит спрей антистатик и э, спрей антистатик нейтральный спрей антистатик цветочный. Э, в Саши ароматизатор для белья для вешания в шкафы. Наний год с бережного ухода за любимыми это, вещами здесь у нас кондиционеры. Яркость из белизна с ухаживающими добавками, с капсулами и для чувствительной кожи. Любой кондиционер всего за 149 рублей. Далее у нас идет все для отбеливания. Вот такой отбеливатель в составе, активатор отбеливания. Универсальный жидкий спрей, анти... так, пятновыводитель, очень мне нравится. И карандашки, такие два карандаша пятновыводителя всего за 109 рублей. Дальше у нас идет пятновыводитель. Подходит он даже для детских вещей. Влажные салфетки для удаления пятен за 140 рублей. Написано салфетки для удаления пятен всего за 59 рублей. Надо же. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Вот эта вот штука вообще хорошая, классная. Я ее беру. Мне очень надолго хватает. Делаю так, кипячу заливаю кипятком, кипящим прям, кипящей водой, чуть-чуть порошочка образовывается такая кислородная пена, и вот именно эта пена отбеливатель. Ну, не, жалует, не жалуюсь, очень мне нравится. Далее у нас идет таблетки для посудомоечных машин за 299 рублей. Также зимние распродажи, таблетка для посудомоечных машин всего за 19 рублей. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Концентрированное средство от накипи для чайников и кофе-машин. А еще вот он вообще, начни год вот с торжественного блеска посуды. Это средство для посуды, а, немножечко остановлюсь на нем, оно концентрировано с биоэнзимами, есть лимон мята, алоэ вера и лайм, это новинка лайма, по-моему еще лайма не было. Очень вкусное. А, пожалуйста, видите, натуральные экстракты раз, разводятся и можно применять для детской посуды. Вот, пожалуйста, любое средство для мытья посуды всего за 149 рублей. Оно разводится один к двум. Эффективно удаляют любые загрязнения, даже холодной воде. Полностью смываются, не раздражает и не сушит кожу рук. Придают посуде блеск без разводов. Подходит для мытья овощей, фруктов, а также детской посуды. Классное средство. Постоянно беру и даже подарить как бы ну, такой оригинальный подарок и всегда нужный. Метали... Дальше идем. металлическое мыло для нейтрализации неприятного запаха для кожи рук крем для металлических поверхностей пожалуйста вот э, такие цены средства для духовок и плит вот у нас гордость наша это мыло от запаха всего за 79 рублей дальше у нас идут влажные салфетки универсальные зимние распродажи, любой продукт с этой страницы всего за 99 рублей универсальное антибактериальное средство это вообще незаменимая вещь у кого дети когда идут вирусы у кого собачки кошечки и так далее прыскайте и всегда вы спокойны дальше у нас что концентрированное универсальное средство экспертное очищение концентрированное средство универсальная чистота и блеск любое за 149 пожалуйста Дальше у нас идет, значит, каждому уголке безупречная чистота. Для ванной комна комнаты универсальные, эффективные и экологичные. Дальше с монардой идет а, водный спрей освежитель. Дальше у нас что идет там? Для туалета. Зимний распродаж набор средств для туалета. Плюс любой спрей освежитель всего за 199 рублей. Да, тоже очень выгодно. Так, ну вот у нас идет дальше то, что идет без, а, без акции ультракондиционер для белья с арома капсулами, средство для мытья посуды, видите, какое, какая цена, 229, дороговат, конечно, но оно того стоит. Дальше у нас идут концентрированное средство для чистки ковров и обивок, средства для чистки мытья стекол, дальше у нас идут всякие различные аксессуары от запаха, Вобыты, запах в холодильнике, губка нового поколения, губка ластик. Дальше у нас за текстильными поверхностями уход, дальше у нас тут салфетки с микрофиброй, мешок для стирки и так далее и тому подобное ну а сейчас мы представляем компания представляет для новорожденных, смотрите, какие классненькие леггинсы от 399 рублей все у нас это хбшная, натуральная мягкая ткань сто процентов клопок швы наружу и клапаны антицарапки в размерах 56 на 62 вообще здорово пожалуйста, для девочек всякие различные комбинезончики, водолазочки всякие штанишечки вот, прелесть, просто прелесть вот. Для мальчиков, для девочек, пожалуйста, видите, уже который побольше для, для деток. Вот. Для прогулок, всякие разные комбинезончики, всякие разные слюнявчики, конверт с чепчиком, чтобы кушать вообще. И вот у нас теперь для будущих мам, комфорт для вас и будущего молодца. Продолжаем. Мама, комфорт для вас и будущего малыша. Вот такие у нас футболочки для наших будущих мамочек. Очень так все классно. Посмотрите, пожалуйста, колготочки, платья, леггинсы. И дальше у нас идет уже одежда. Вот такие водолазочки у нас представлены в размерный, и размерный ряд, и цветовая гамма. Пожалуйста, у нас вот леггинсы, колготочки. В различных э, цвет в различном цвете э, э, пожалуйста колготки 20 дэн э, шелковистые чулки видите пожалуйста э, на выбор на любой вкус и дальше у нас идет уже э, для девочек цветные эксперименты колготочки светорочки э, все что душе угодно и дальше у нас идет нижнее белье это, наверное, у нас новинка, да, или нет, воплощение нежности, пожалуйста, вот такие цены, все очень качественно, никаких ниток нигде, все очень классно, и по сравнению с магазином дешевле, ну, мы, конечно, сравниваем не с китайскими магазинами, а с магазинами брендовыми, но это у нас вот для любителей, для любителей красивой красоты, идеальная фигура, это у нас корректирующие шорты, пожалуйста, видите, как девушка выглядит с ними. Классика для мужчин, это у нас боксеры. Дальше у нас идет коллекция базик, пожалуйста, вязаный кардиган, юбки, джемпера для женщин, девушек, спортивные костюмы, леггинсы для мужчин. Пожалуйста, рубашки, вязаные свитера, брюки, дальше трикотажные водолазки, дальше толстовки, футболки. Так, э, всякие разные... Это, это у нас уже для подростков, для юношей, для девочек. Вот здесь это вот идет, пожалуйста. Цветовая гамма Ноктюрн, э, видимо. Вот э, в таком цветовом цвете предложено нам все. Вот такое платье. Все с лебедями, очень такой классный, Всем нравится, все покупают. Вот, пожалуйста, платье трикотажное. Такие, даже есть такие курточки, юбочки. Пожалуйста. Это все у нас ногтем, мужская одежда, подростковая. Так. Девочки у нас идут. Вот, кстати, хотела сказать, вам, вот такой платьишек у меня заказ, заказала коллега, аж две штуки. Пожалуйста, у нас девочки все такие нарядные. Дальше у нас идет, это просто фаберликовская серия, то есть вот эти вот бархатные костюмчики. У нас тут штанишки, значит, юбочки. Сейчас от все мода, прессировка. Так, платьишко у нас идет от 700 рублей. Пожалуйста, видите, обувь на любой вкус. Дальше у нас идет платок, ноктюрн, тут вот аксессуары. Здесь у нас идет бишутерия. Шапки зимние, шарфы, перчатки сенсорные, пожалуйста. Любая, любые перчатки со скидкой 50%. Скидка от 30%. Опа. переключились нечаянно угу. так идем дальше нечаянно переключились. вот у нас дополнение к зимним образом а, скидки также всякие различные перчаточки шапочки для детишек ну и мы перешли к акции новичка присоединяйтесь к faberlic с 1 по 21 января 2018 года и получайте в два раза больше подарков первый шаг это вы регистрируетесь второй шаг вы делаете оплачиваете заказ на сумму 1299 рублей и в этом же заказе один аромат на выбор в подарок за 1 рубль классно и здорово ну вот и все дорогие друзья все что я хотела вам рассказать с вами была Наталья Китанова. Если вам понравилось или, возможно, что-то не понравилось, я всегда буду рада комментариям, рада советам. Ставьте лайки, дизлайки, интересно все. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.